Также в случае, если вы боретесь и хотите, чтобы правда была на вашей стороне, всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло это быть холодным козлу. Таким образом, если у вас суд и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше, вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил, не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь, таким образом жизнь будет другой, ну а вы в основном... Вновь начинаете мне то же самое писать и говорить о том, что в 2000 заняли кому-то деньги, это человек послал вас и так далее. Зачем это тянуть? Махните рукой, не об этом вообще не думайте, деньги вернете.